Сегодня в компании «Комус» представлен ассортимент рабочей одежды и обуви для всех основных отраслей производства. Наши преимущества это комплексное предложение, профессиональные консультации, возможность бесплатной доставки, нанесение логотипов на одежду, индивидуальное ценообразование. Производство и склад. Костюм рабочий L18 от общепроизводственных загрязнений комплектация, куртка, брюки. Костюм имеет усиление в области локтей и коленей. Снабжен светоотражающими полосами. Летний рабочий костюм L19 от общепроизводственных загрязнений. Доступен в двух комплектациях – куртка плюс брюки и куртка плюс полукомбинезон. Также коллекция L19 содержит зимний вариант костюма. Костюм снабжен светоотражающими полосами. Лидер сезона 2016 года – рабочий костюм L15 от общепроизводственных загрязнений. Доступен в двух комплектациях. Куртка плюс брюки и куртка плюс полукомбинезон. Представлены модели как для мужчин, так и для женщин. Коллекция L15 содержит зимний вариант. Женский рабочий костюм L17 от общепроизводственных загрязнений. Комплектация куртка-полукомбинезон. Также коллекция L17 содержит зимний вариант костюма. Костюм снабжен светоотражающими полосами. Летний рабочий костюм L11 рекорд от общепроизводственных загрязнений. Комплектация ⁇ куртка плюс полукомбинезон. Костюм снабжен защитными светоотражающими элементами. Пищевое производство. Костюм для пищевого производства У-17. Доступен в комплектациях «Простая» и «Утепленная». Представлены модели как для мужчин, так и для женщин. Костюм повара У-15. Комплект состоит из куртки, брюк, шапочки и фартука. Костюм женский для кондитера У-16. Комплектация куртка-брюки. Также доступен в красном исполнении. Костюм повара u 14 универсальный. Двухбортная застежка, которая позволяет застегивать куртку как на мужскую, так и на женскую сторону. Куртка, брюки, колпак и фартук представлены отдельными товарными позициями. Обслуживание и услуги. Костюм для администратора ресепшн. Жилет, сарафан, блуза и юбка представлены отдельными товарными позициями. Костюм горничной. Комплектация – платье плюс фартук. Костюм для горничных – лаванда. Также в коллекции «Лаванда» представлен халат. Костюм для клининга «У-10». Комплектация «Куртка плюс брюки». Поставляется в цветах бордовый, бирюзовый, васильковый. Медицина. Медицинский женский халат «Юнона». Костюм мужской, санитарный. Представлен в цвете васильковый с белым. Существует и женская версия костюма в серо-розовом исполнении. Медицинский женский костюм М09. Доступен в двух комплектациях – костюм и халат. Поставляется в цветах серо-голубой, морской волны, розовый. узкоспециализированные. Летний костюм для уличных и дорожных работ «Спектр». Комплектация «Куртка плюс полукомбинезон». Яркий сигнальный цвет. Также коллекция «Спектр» содержит зимний вариант костюма. Костюм сварщика со спилковыми накладками. Комплектация «Куртка плюс брюки». Куртка снабжена вентиляционными отверстиями на спине и в области подмышечных впадин. Застежки и швы имеют защиту от искр. Одноразовый защитный комбинезон «Клингвард А-40» Применяется в фармацевтической, перерабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве и покраске методом пульверизации. С полным ассортиментом рабочей одежды и обуви вы можете ознакомиться на нашем сайте www.comus.com